Привет, друзья! Меня зовут Московцев Дмитрий. Сегодня я хочу поговорить с вами про основополагающий закон, а также от чего зависит уверенность в себе. Зачастую мы живем, преследуя лишь свои интересы и заботясь об удовлетворении своих первичных потребностей. Мы думаем о том, чтобы поесть, где бы поспать, где найти место побезопаснее и как бы удовлетворить свой сексуальный голод. Однако, находясь на стадии удовлетворения своих первичных потребностей, мы оказываемся на грани выживания, что негативно сказывается на уверенности в себе. Ограниченное мышление всегда нас окружает ограниченными возможностями, но в основе скромных возможностей всегда леж лежат наши собственные убеждения, которые мы когда-то выбрали. Ресурсы и возможности всегда перетекают туда, где для них создана благоприятная почва. А там, где есть ресурсы и возможности, проще построить любовь, удержать счастье и внутри прорастить уверенность в себе. Благоприятная почва дает богатый урожай. Любой ресурс хочет быть приумноженным, а любая возможность хочет вырасти из маленького ростка в огромное дерево. А для этого им нужна забота, защита, любовь, плодородная почва, вода и солнышко. В человеке забота – это способность вкладывать усилия в достижение желаемого результата, Готовность понимать, принимать и помогать. Защита – это способность защитить слабого, сказать «нет», когда это необходимо, и поступать, как вы считаете рациональным, вне зависимости от чужого мнения. Любовь – это умение любить себя, других людей, природу, животных, свою страну, свой город, свою семью. Плодородность – это трудолюбие, профессионализм, уверенность в себе и развитость. Вода и солнышко – это наши ресурсы, условия жизни и возможности, которые мы можем вложить в достижение желаемого. Наше внутреннее богатство всегда позволяет построить рай вокруг нас. Когда внутри нас камень, неспособность складывать усилия в достижении желаемого результата, неумение любить и помогать, ориентация на удовлетворение своих низменных потребностей, ограниченное мышление, ресурсы и возможности к нам не потекут. Они подождут поры, пока мы не научимся любить не только себя, но и все то, что нас окружает. Пока мы не научимся вкладывать любовь и старания в свой труд. Пока мы не наполнимся любовью и добротой. Пока в нас не взрастет уверенность в себе, дающая защиту нам и окружающим нас людям. Пока у нас не появится внутренний ресурс для активной и эффективной деятельности. Друзья, если вы пока не взрастили в себе внутренний ресурс и ваша уверенность в себе не окрепла, Записывайтесь на консультацию. Записаться можно, придя по ссылке под роликом. Ответьте, пожалуйста, на следующий вопрос, прежде всего для себя. А насколько вы считаете богатым свой внутренний ресурс? Если считаете очень богатым, ставьте 5. Если пока еще нет, ставьте 1. Также, если вам понравилось, о чем я говорил, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, который будет оповещать вас о новых роликах. И от всей души, друзья, желаю вам научиться любить не только себя, но и все то, что вас окружает.